друзья всем привет всем привет и вот мы наконец таки вышли в эфир будем снимать ролик давно нас не было потому что он смотрите что у нас творится уже это не знаю вся россия даже весь мир наверное, дослышал что здесь творилось не было света не было интернета не было ничего и сейчас люди до сих пор сидят без света без тепла без воды все это пытается восстановить но вот сейчас интернет более наладили ну и сейчас будем снимать ролики Будем стараться почаще Почаще выкладывать, да, по чаще... выкладывать Рассказывать Извините, Саша, я вас перебил Почаще говори, что с ценами Потому что цена она подскочила Мы об этом постоянно говорим Подскочила не слабо И ценники постоянно, постоянно меняются Будем ходить, будем смотреть Вы всегда будете в курсе Ну и естественно сейчас проблемы Вот с этими электронными ПТС Потому что стоит много машин Вновь привезенных И они стоят без ПТС -ок. Все ждут этих злосчастных электронных ПТСов. Ну, тоже будем об этом рассказывать, информировать. Ладно, пойдемте посмотрим, что происходит с ценами. Ну вот, друзья, смотрите, тут проблема, машины буксуют, то есть уже прошло, в принципе, сколько, 10 дней, даже уже 11, и гололед прям конкретный, то есть э, вот фуры, это у нас э, с транспортной компанией, автовозы, постоянно там в начале зеленки заезжают, не могут заехать, и такие проблемы создаются, и в принципе это никто не убирает, не посыпает, э, сюда доедешь, э, пока заедешь на зеленый угол, не знаю, э, ну короче опасно ездить, и вот это все и так и продолжается. Друзья, в конце видео сегодня будет такой небольшой презент. Но презент этот будет, скорее всего, уже в следующем видео. Сделаем с вами небольшой розыгрыш. Разыграем с вами японские, именно настоящие японские э, вонючки. Вы взяли две штучки одинаковые. Очень вкусный запах. Кстати, как определить, японская вонючка или нет? Ну, смотрите, на данных вонючках мы вам показывать не будем, потому что человек получит открытую вонючку, знаете, как-то не хочется. Когда мы открываем вонючку, там должно быть два вкладыша. Ну, грубо говоря назовем это инструкция да и еще как-то в китайских аналогах этих вонючек таких вонючек вкладыши нет еще вот сейчас поговорили с продавцом говорят китайцы на коробочке делают вот здесь какие-то дырочки якобы чтобы нюхать вонючку но опять же как зачем ее нюхать если она полностью полностью герметично то есть мы сейчас откроем с вами коробку понюхать мы сами ничего не сможем нам придется открыть вонючку чтобы выиграть эту вонючку вам нужно будет знаете что сделать смотрите видео до конца но э, хочу сразу сказать то что нужно будет нужно быть подписанным на наш инстаграм аккаунт называемся мы автоподбор 25 э, в видео это будет указано заходите вот видите автоподбор 25 набираете э, картинка у нас э, skyline стопарь skyline на фоне золотого моста ну и здесь по большей части мы публикуем просто какие-то а, разные приколы то есть по большей части это такой веселительный именно веселительный контент вот поэтому давайте подписывайтесь и в конце видео узнаете что нужно будет сделать чтобы вы участвовали в розыгрыше японских вонючек сегодня получается у нас вторник и завтра в среду выйдет видео как искать автомобили на каких сайтах искать, потому что, знаете, многие многие даже не знают. То есть все разберем по полочкам, прям сделаем такой, наверное, стрим, посмотрим. Ну, я думаю, да, сделаем стрим и покажем, как и где искать японские автомобили в Приморском крае. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Кстати, друзья, вот кто-то говорит по срокам, по транспортной компании, когда уйдет ваш автомобиль. Вы знаете, раз на раз не приходится, автомобиль можно привести, допустим, сегодня, и сегодня же его погрузят уже на автовоз, но опять же, зависит все от направления, куда поедет автомобиль. Может простоять день, два, три, может простоять неделю, но вот в данный момент, в данный момент, посмотрите, сколько автовозов транспортной компании, раз, два, три. 4 вон телега стоит, ягоча не видно. 5, 6, 7, 8. 8 автовозов с этой стороны. 9 10 11 12 12 автовозов но ну, 12 автовоз 1 2 3 4 4 автомобиля стоит 5 автомобиль грузится ну и столько же еще влезет сверху то есть в среднем в среднем автовоз везет 10 автомобилей поэтому хорошая такая новость если вы в ближайшее время приобретете в ближайшие дни приобретете автомобили то отправятся они у вас очень очень быстро давайте начнем сегодня как видите зима у нас на улице пришла неожиданно кстати тест-драйва на рынке проводить опасно опасно на летней резине потому что <laughs> но ну, основная масса автомобилей конечно стоит на летней резине Итак, так популярный минивэн honda freed spike и видите белый цвет повторитель автомобиль на летней резине Как я говорил большинство повторителей бесключевой доступ ветровики есть Сейчас покажу наглядно, потому что многие начинают путаться, что такое Spike и что такое э, Honda Freight. Кстати, автомобиль 4WD. Я уже говорил. Да, давайте откроем. Посмотрим по салону. Немного сравним. А, по, скажем так, по передней части, в принципе, сравнивать. Здесь нечего. Что этот автомобиль, что этот автомобиль. Все одинаково. Он, кстати, у нас тоже открытый. Ладно, туда мы потом зайдем. А, они сравниваются именно по задней части. Кстати, автомобили 4WD, на них устанавливается коробка передач автомат, не вариатор стаканник бардачок климат-контроль и есть автомобили без климат-контроля они просто идут на крутилочку мультимедиа установлена два подлокотника Есть комплектация где электро двери в данном автомобиле кстати эта комплектация 2 а, две электро двери сзади у нас идет сплошной второй ряд сидений в спайке он складывается в ровную пол вот таким вот образом Давайте посмотрим на фрит. Фрит без электродвери. Тоже сплошной ряд сидений. Но здесь уже у нас ровного пола нет. Здесь мы можем максимум с вами что сделать. Вот таким вот образом. То есть в принципе можно да, выехать куда-то на природу, но э, в полный рост уже лечь здесь будет проблематично. Также есть комплектации, где идут два капитанских кресла. Ну, вообще, фрит, он как бы идет по большей части, где именно три ряда сидений. Но опять же, есть изумя, где три ряда сидений крепятся по бокам. В данном автомобиле хорошее багажное отделение стоимость автомобиля я не озвучил сейчас скажу он а, на литье тоже на летней резине это десятый год 650 тысяч спайк у нас так а вот этот он передний привод, да, у нас фрит он идет передний привод спайк он идет 4 воды спайк 4 воды четырнадцатый год аукцион 4 балла пробег 130 тысяч стоимость автомобиля сколько он стоит стоит он 830 тысяч а, опять прервался на звонок ну то есть видите да как ценники подлетели рядом стоит у нас honda fit или комплектация или то хорошая комплектация фары линзованные туманка датчик при столкновения повторители 757 тысяч фары видите, бывает простые Ну, сейчас остановимся кунь вам покажу с простыми фариками а здесь у нас идут линзованные фары кстати вот время сейчас такое ребят обязательно проверяйте температуру замерзания антифриза при дальних поездках да не только при ага, он закрытый не только при дальних поездках но вообще допустим купили автомобиль отправили он автовозе вот это проверяем это если кто без нас проверяет чтоб он у вас нигде не замерз а еще один fit стоит тоже семнадцатый год 1 и 3 L комплектация 757 пятьдесят тысяч он стоит они есть есть 1 и 3 передний привод 4 воды есть гибрид передний привод полтора литра есть гибрид 4 воды довольно популярные автомобили спрашивают их постоянно ну и сейчас актуально очень актуально в такую непогоду им вот нам открыли его именно 4 воды 4 воды разметаются махом автомобиля, особенно если они хорошие. Камера заднего вида установлена, дворник, повторитель, антенна. Вот постоянно всем говорю насчет камеры заднего вида. Вы Знаете, многие, многие просто заказывают подборы, и говорят, вот у меня обязательного условия, чтобы камера заднего вида была, ребят, полторы тысячи рублей, она у вас будет стоять. Это не опция идет автомобиля. Нет Видите, как тут, не знаю, ходить просто страшно итак значит багажное отделение пластика здесь нет как такового там ниши нету ну как нету есть небольшое помещение подсветка сиденья тоже складываются в ровный пол резина данлаб. тоже лето бесключевой доступ ветровиков на автомобиле нет коврики есть автомобили с вставками с кожаными странно почему на данном автомобиле их нет руль идет обычно пластмассовые сиденье вперед-назад а еще такой один момент на японских автомобилях винов винов нет есть номер кузова а на каждом автомобиле он расположен по-разному есть автомобиль, где он расположен под капотом, есть автомобиль, где он расположен под сиденьем, по большей части именно под водительским. И дублируется все это шилдиком. То есть здрасте. То есть в данном автомобиле номер кузова прячется у нас вот здесь. И шильдик дублируется с левой стороны вот он Итак, это honda fit 17 год 1 и 3 комплектации стоимостью 757 тысяч давайте еще посмотрим honda honda fit shuttle вот всегда напоминаю знаете много звонков хочу там хочу honda shuttle хочу honda fit shuttle не путайте эти машины вот это honda fit shuttle приставка fit а есть honda shuttle без приставки fit он идет намного дороже данные автомобили бывают 4 воды гибриды ну, передняя привода но они уже такие как сказать закрытые автомобили приелись всем по крайней мере у нас в приморском крае понятно то что для центральной части россии это какие-то новые автомобили знаете некоторые даже говорю удивляются то что автомобили есть бесключевой доступ там, подогрев лобового стекла подогрев э, дворников и так далее тринадцатый год 1.3 и три 725 тысяч рублей на этот автомобиль на деле цепи двенадцатый год 695 тысяч рублей интересно цепи идут в комплекте или нет четырнадцатый год цена за четырнадцатый год здесь не указана Стоит еще один Honda Freed Spike, одиннадцатый год. Если не написано 4WD, то, скорее всего, он идет передний привод. Беленький стоит Freed, двенадцатый год. Кстати, они все идут полуторалитровые. 4WD, стоимость автомобиля 785 тысяч рублей. Стоит Nissan Sirena, 4 ВД 1 миллион 150 рублей. 1000. хорошая комплектация сонарова на лете, она на литье он автомобиль э, камеры кругового обзора по бокам идут вот такого плана накладочка но ну, это уже идет полноценный такой полноценный минивэн снова поснимаем немного так дверная карта здесь идет по ней зайдет пластик здесь у нас идут тканевые э, вставочки сиденья такие видите, комбинированные идут приятные на ощупь автомобиль вариатор видимо привезен он на юрлицо тут кнопка глонас сверху тоже у нас есть бардачок климат контроль вот здесь ниша такая комплектация комплектация райдер ага. дверка замерзла хочется открываться мы поможем немножко значит второй ряд сидений он сплошной но здесь фишка такая есть вот эта средняя штучка она ездит вперед видите полозья идут и она может доехать прям туда до конца удобные столики то есть два подстаканника монитор вторая печка так оп. кстати сиденье у нас если мы отодвинем вот эту консоль сиденье у нас ездит влево вправо видите какие японцы молодцы Удобство для всех даже для третьего ряда сидений есть вот такой столик с двумя подстаканниками как видите ну, дверь мы открыть не сможем дверь открыть не сможем а, третий ряд сидений он крепится у нас по бокам со стороны водителя все то же самое стеклоподъемники работают значит здесь у нас идет управление дверьми как видите, они электро, левое, правое, отключение датчика при столкновении, датчика движения по полосе, эко-режим. Нравится мне салон в данной комплектации. В руль идет кожаный, ну как бы он такой, слегка потертый. Пробег на автомобиле 162 тысячи, я так понимаю, его здесь никто не скрывает. Очень удобно. Смотрите, сразу заработали сонары. Очень удобно, когда есть камеры кругового обзора. Обратите внимание, то есть машинка у нас такая, прямо сверху мы видим все, что происходит вокруг автомобиля. Ну, также, соответственно, если кто-нибудь подойдет вперед, заработают заработают передние сонары. Вот они, кстати, смотрите. автомобиль замерз не хочет нам показывать ничего зад траектория у нас есть В общем, ладно это можно будет разобраться а, также у нас имеется бардачок со стороны водителя ну, по месту, давайте я уже по месту, наверное, рассказывать не буду. Во всех японских автомобилях места очень много. Ну, я имею в виду в таких э, классах минивен, кроссовер, седанчики. Да, они такие, как бы, тесновато. Но, может, мы уже просто привыкли ездить на таких, на таких автомобилях. Очень, кстати, удобная штука, когда у вас э, в семье есть дети. Монитор, кстати, мониторы тоже. Ну, вот это я не знаю, штатный, не штатный монитор, но в случае чего можно купить обычный монитор. И, поверьте, все это подключается очень легко и просто. И будет у вас телевизор в автомобиле. Давайте пойдем, наверное, еще немного цен посмотрим. Хорошо, сегодня сегодня у нас что-то что-то по Honda, слишком много Honda. А, ну вот о чем мы с вами разговаривали. Вот там стоит Honda Fit Shuttle. А это стоит именно Honda Shuttle. Автомобиль 2017 года установлены. Сонары, фарики такие, раз, два, три. Ну, как знаете, как под линзу идут. Туманки, а, обвесик. Лобовое стекло идет родное, летняя резина, повторители. Ветровики есть. Автомобиль хороший, аукционный, бальный. Очень скользко на улице, видите, то соду прям, не знаю, в снег вмерзло. Наверное, до весны не отколупает его никто. Черный цвет. Багажное отделение. Полочки такие ящички прикольные. Ну, я не знаю, на самом деле, полезно это э, опция в данном автомобиле или нет. Мне кажется, я бы ими не пользовался. Запаски на автомобиль нет, идет ремкомплект. Салоны у них такие же, как и в фитах. Скажем так, удлиненная версия, тоже полторашка. Тот же самый гибрид, передний привод, 4ВД и так далее. Кожаные вставки, здесь у нас идет подлокотник, но он такой, знаете, какой-то обрезанный. руль а, здесь идет полный полнейший мультируль вполне уже просто не бывает управление зеркалами кстати нам дали ключи ну вот а, сел в автомобиль знаете то что ну, много-много места. Но опять же, если сравнивать с минивенами, с кроссоверами, в них, конечно, место место намного больше. В стоечках у нас тут аирбэги, соответственно, здесь airbag штатная магнитола. Автомобиль заводится с кнопки. А, как заводить автомобили с кнопки? Потому что говорю, приезжают приезжать вот у меня Нива было вот у меня там жигули было вот у меня еще что-то было и люди просто не понимают как заводятся автомобиль с кнопки хотя я не думаю то что у вас там э, в центральной части россии нету тех же самых каких-то я не знаю если честно там лада калина которая новая не заводится с кнопки или без кнопок ладно бог с ним а еще кстати говорят, то что у вас машины продаются по полтора по два года именно какой-то русский автопром напишите в комментариях так это или нет у нас ну, в среднем автомобиль продается если он хороший он улетает быстро ну в среднем месяц полтора Итак, чтобы завести автомобиль с кнопки ногой нажимаем на тормоз смотрите кстати подали здесь какие модные ногой нажали на тормоз ключики у нас неважно где они у нас находятся в кармане здесь лежат. нажали автомобиль у нас завелся автомобиль сейчас холодный прогреется и перейдет на работу на работу именно батареи здесь есть режим спорт если у нас автомобиль заглохнет он будет работать на батарее мы нажмем режим спорт то автомобиль у нас заведется можно подключить телефон управление музыкой здесь у нас круиз-контроль движение по полосе расстояние до впереди идущего автомобиля получается выбирается эко режим вот вот это если честно я не знаю зачем вот, вот напишите в комментариях для чего вот это я понимаю японцы они молодцы но что сюда можно что сюда можно положить так что у нас тут еще интересного есть лежит аукционный лист. Так, замена крышки багажника, ну он получается без. Кстати, ребят, пробег на автомобиле 40 тысяч. То есть он был немного поджат в заднюю часть, ну скорее всего поменяли бампер, поменяли крышку багажника, да, потому что крылья, все остальное видно, то что здесь идет целая 40 тысяч пробег. Ну, и цена в принципе адекватная за данный автомобиль. Сколько он там стоит? Миллион. 50 миллион 25. Сейчас нужно будет посмотреть. А, здесь у нас все как надо, музыку потише сделать. Как я не знаю, в космическом корабле, да, не в Ладикалине, не в Запорожце, там, не в той же самой Волге. Все у нас на, не на кнопочках даже, все у нас идет сенсорное подогрева сидений. Два режима. То есть можно побольше, можно поменьше сделать. Аварийка, температура а сейчас минус 6, но поверьте. Привет! Но поверьте, вален на улице холодно, руки прям уже так замерзли тем более у нас здесь постоянно идет ветер снизу у нас прячется USB и вход нажимай тоже полезная полезная функция на данном автомобиле камера заднего вида у нас есть есть даже траектория вот включил подогрев сидений подогрев сидений работает Поверьте, работает очень даже хорошо. Так, ну, наверное, еще пойдем что-нибудь посмотрим. Вот. И чтобы видео долго не затягивалось, возьмем несколько автомобилей. Э и на сегодня будем заканчивать. Давайте просто возьмем цены, открывать не будем. Как видите, стоянка полна э хонд стоит у нас спайк спайк цены у нас на спайке нету ну ничего страшного рядом у нас стоит спайк в сером исполнении 12 год гибрид джаз selection комплектация 765 тысяч рублей nissan но вот семнадцатый год 4 воды пробег 60 тысяч аукционная оценка три с половиной балла резина уже установленная зимняя 705 тысяч рублей nissan но вот это наверное один из самых недорогих автомобилей свежих годов то есть представляете это семнадцатый год 4 воды небольшой пробег соотношение цена качество а, что у нас еще здесь есть сирена но ну, вот она стоит у нас где-то в сторонке видимо ее только что пригнали еще один хундан фит шаттл 2014 год цена к сожалению не указана еще один но вот шестнадцатый год тоже 4 воды аукцион 4 балла стоимостью 675 тысяч рублей honda визель полтора литра гибрид аукционная оценка 4 балла пробег семь с половиной тысяч кстати вот что хотелось бы сказать что визеля что фиты почему-то вот вы все боитесь роботов не надо их бояться то есть на роботе своеобразная езда ну и просто периодически делать профилактику робота там жидкость менять вцепление и так далее и не надо его бояться поверьте 15 год 4 балла пробег 37 тысяч 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч кузов целый да на аукционе указано 37 тысяч но э, напоминаю то что аукционники обязательно нужно пробивать смотрите есть стоянка с грузовиками наверное через видео зайдем сюда от Дюна ревка uh, двенадцатый год что-то написано минус 30 по моему 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч еще одна дюна 1 миллион пятьсот пятьдесят тысяч термос 2012 год литровый. Uh, что-то вообще минус 38 Написано 4 воды 1 миллион семьсот двадцать тысяч мы обязательно зайдем на эту стоянку subaru xv гибрид 2 литра тринадцатый год одиннадцатый месяц камеры при столкновении стереокамеры установлены прости максимальная комплектация 1 миллион сто девяносто пять тысяч рублей то что такое максимальная комплектация бесключевой доступ серию камеры камеры при столкновении датчик дождя подогрев зеркал подогрев лобового стекла закрыт у нас что тут еще есть не вижу отсюда кнопка кнопка x мод мультируем ну, мультируля здесь нет по крайней мере не вижу я его отсюда ну XV это то же самое в принципе что и subaru форуса только немножко покороче и чуточку чуть-чуть чуть чуть-чуть -чу пониже вот еще одна xv гибрид серый цвет кстати омыватели фар забыл указать 14 год 2 литра все недвушечные идут 1 миллион 220 тысяч nissan x-trail 14 год 7 мест японская сборка вот вы знаете вы многие пишет да вот у нас там можно взять автомобиль года свежее но поверьте не знаю чья эта сборка даже если честно не интересно. но с японская сборка рядом вот эти ваши x они не стояли не то что их а вообще в принципе в принципе любые автомобили японская сборка она есть японская сборка еще один x пятнадцатый год 1 миллион пятьсот тридцать тысяч Машины вам показали, показали то, что автомобили есть, какие-то пооткрывали, будем продолжать делать видео. Напоминаю, завтра выйдет видео, как искать автомобили приморском крае на каких сайтах по каким параметрам почему автомобили стоит два автомобиля допустим берем я не знаю берем чего угодно стоит из тима за 500 тысяч да там клевая целая не битая не крашеная и стоит из Стима за полтора там за миллион восемьсот почему почему такая разница в цене вот друзья и напоминая про про розыгрыш вот он будет проходить именно в инстаграме напоминаю автоподбор 25 Вы уже наверное кто смотрел до конца выучили название Инстаграма автоподбор 25 потому что снизу есть надпись подписываемся и в инстаграме пишем комментарии под картинкой пишем как обычно город откуда вы и последние четыре цифры своего номера телефона на сегодня все всем пока